Короче, все вы знаете, что я не особый любитель поиграть в игры. Однако мой кореш, который просто обожает с утра до ночи порубиться в какую-то стоящую игруньку, все таки уговорил меня зайти на сервак по Майнкрафту и опробовать эту стоящую и вирусную шняжечку. А чувак, ты просто обязан заценить эту лайбу. И вроде бы серваков куча по этой теме, однако он посоветовал мне именно сервачки Блайзеп X со словами Мать твою, да это же самое крутотехническое. Детские сроки на нашей голубой планеточке. Так вот, поиграл пару часиков и просто охренел от происходящего. Движуха постоянно прет, куча всяких плюшек и примочек от админов просто ну, не может не нравиться. Звятой клавиатуре Да это же чудесно. Оказывается в Блайзеб Экс сервера на двух версиях. 1.5.2 олдскульная. И второй сервер на 1.7.1.8. Который круче, круче, круче понадо Самое приятное здесь то, что админы шарят в своем деле. И помогали мне как нубу понять, что и как здесь собственно все устроено. Они оказывается даже VIP раздают бесплатно. VIP бесплатно. Почувствуй мажором себя. Флай, кстати, тоже Бесплатно. Ввел команду и полетел. На ибицу, например. Э. А донат настолько дешевый, что даже школьник, не сходив раз в столовку или не купив пачку сигарет, чувачок сможет себе прикупить стоящие штучки-дючки, которые выделят его как нереального перца. Кстати, лично мне понравилась плюха. Когда убиваешь игрока тебе, как трофей, его голова. Когда убиваешь игрока тебе, как трофей, его голова. Йо. Но это еще не все. Как говорят, админы серва сервак, как не лагал есть дюб это когда вместо одной вещи у тебя целых шестьдесят четыре и тысячно левельная команда для вещей вел команду и херач по полной фу, фу. И, и так порубившись немного я понял что нет смысла искать что-то еще так как здесь круто мать вашу движуха есть вещички и бесплатные штучки есть ну разве что сисек нет но я думаю админы что-то придумают так что если есть желание порубиться заходите немедленно и фигачьтесь упаду. Ребятульки, все ссылки в описании к видео.